На одном из э, занятий «Круга души» Виталий поделился опытом, что он проходил тренинг по э, гвоздестоянию и э, сказал, что его это очень вдохновило, и он получил такие большие результаты и уже некоторое время практикует, и у него улучшается здоровье, прорабатываются травмы, проблемы. И он сказал, что в скором времени хочет организовать такой тренинг небольшой по тоже гвоздестоянию так как от этого есть результаты у него лично и я так подумал что что-то странное какое-то то есть какой-то тренинг по гвоздестоянию но буквально там ну, прошло пару недель и Виталий сделал пост в соцсети где поделился своими результатами и набралась группа с этого поста вот, и таким вот образом мы очень быстро собрали этот тренинг. Вот, и я, как и организатор, как и участник, проходил тоже вместе с группой этот тренинг. И хочу поделиться своими результатами. Сначала стоял первые, первые все первые занятия на, в носках, на гвоздях. И... Думал, что это невозможно вообще как-то стать еще голыми ногами. Но вот на последнем занятии сегодня решил попробовать голыми ногами. И получилось это. Ощутил массу впечатлений таких. Ноги трясло, тело как будто вот какие-то зажимы в теле чувствовались. И они постепенно проходили во время практики. Около 30 минут мы простояли. И благодарен а, Виталию, этой группе нашей. Тоже ощущала здесь поддержка, всех друг друга а, поддерживали и какие-то свои открытия, нюансы открывали. А, у меня лично есть желание продолжать это обучение, продолжать практиковать. И что важно, а, мы не просто на занятиях стояли, а на каждом занятии была теория посвященная определенной теме, проработки психологической травмы, постановки намерений и так далее. И все это мы практиковали на гвоздях, что как бы, усиливало, усиливало вот эту работу, усиливало практику. И я думаю, это такой долгоиграющий эффект, который еще будет после этого тренинга где-то раскрываться, осуществляться. Вот, поэтому желаю всей группе, Виталию успехов, да, результатов всей этой работы, этой практики. И рекомендую тоже попробовать эту практику, да, чтобы как бы прочувствовать ее на себе. да, Не просто это где-то было на словах написано, а прочувствовать это своим телом. Спасибо всем.